Привет, малыш! Сегодня мы вместе с добрым грузовичком Тёмой построим волшебную башню. Детали он уже привез в своем кузове, а поможет нам в этом бетономешалка. Здравствуй, бетономешалочка! Начнем строить. Поставим два цилиндра. Синий и белый. На них сверху – параллелепипед, далее – кубик, а затем две оранжевые призмы. Здорово получается! А рядом построим еще одну колонну для того, чтобы башня была более устойчивее. Вот так. Тёма, в твоём кузове детали заканчиваются, а башня еще не достроена. Привезём ещё деталей. Поехали! Вот и наши детали для башни. Погрузим их в кузов. Как же много деталей! Надо сложить их очень аккуратно, чтобы не потерять по дороге. Поехали дальше. Тема. Давай построим очень высокую башню. Используем все детали, которые есть в нашем кузове. Установим желтый параллелепипед. На него поставим два кубика: синий и зеленый какая высокая башня у нас получается, посмотри тёма. Осталось поставить еще два кубика: розовый и белый, а сверху поставим конусы, чтобы наша башня походила на настоящий замок. Мы построили из наших деталей волшебный замок. Как красиво у нас получилось! Пока-пока! До новых встреч!